Здорово! Зелеза буду резать! Коробку вот эту. Голова болит сегодня. Тут, короче, коробки. Две коробки. То есть трэш. Не, нужно, не нужны никому коробки, обзоры на коробки, но, но они тут есть. Есть парочку комиксов. И их я вам покажу сегодня. Сейчас с оператором Анастасии, который будет ставить оценки обложкам, как обычно, плохие. Ну... Да ничего, мы Да, это... большая у тебя коробка. Коробка, да. Я уже как-то вообще открываю, прям супер на опыте. Что, собственно, новенького на фронтах вообще комиксов? Давайте пока расскажу, пока открываю. Выглядит уже прям как какой-то новостной выпуск. Скоро, да, скоро они не будут. А на фронтах комиксов у меня, скажем так, должен уже прийти еще один заказ. Но я его еще не оплатил, не отправлял, ничего, просто там уже собирали. Просто, ну, можешь просто оставить на коробку, или даже на меня, и давайте снимай, я пойду посмотрю в окно. И все потом тапки свои куда-нибудь убери в другое место. Это милиция тут во дворе. А зачем так орать в дворе, Это женский голос был? Нет, это мужик, естественно, мент, рупор сказал. Ну, возможно, шли пешеходы, или они просто их решили так напугать. Почему ты снимаешь коробку? Я же просил, снимай меня. А, тебя? Вот это контент на стриме. Вот это контент, ребята. Ух, экшн. Коробка и диван? Нет, ну, можно было снять меня, да, но оператор посчитал нужным снимать коробку. Ты потом вырежешь на монтаже. А что не буду вырезать? Короче, мой заказ уже один, в принципе, готов к отправке. Я жду... Когда э, товарищ, с которым я там, как бы, взаимодействовал, сотрудничал, отправит все мои новые комиксы, там их где-то 15-15, их точно 15 штук. Дом новые серии, есть «Сорви голова», есть «Фантастическая Четверка. короче, просто посмотрим на новые комиксы. И я уже пытаюсь найти... Денис. Что? Живот? Открывай, ладно. Бачок. Живот-бачок, что? Ну что? Ты можешь просто сказать? Ты можешь говорить. Ты оператор, ты же ставишь оценки, ты говоришь. Давай, давай, открывай. Дик. Нет. Ну что тогда? Да зачем ты так спрашиваешь? Прическа? Все нормально. Долго говорю, что ли, просто? Сейчас, Короче. Теперь, когда тот мой прошлый поставщик, который еще не отправил эти 15 комиксов, он сказал, что он завершает свою работу, я ведь сказал вам, что я ищу нового, да? Я вроде как нашел. Вчера я им написал огромнейшее письмо с моими пожеланиями по нашему дальнейшему сотрудничеству. Посмотрим, что нет будет держать восклосие. Ну, я же говорил, тут мы как бы все быстро сделаем. Две коробки. Ч ⁇ немножко лосинка там как-то торчит? Как если, да, да. если бы у меня было чуть больше посмотров, люди бы сказали очень душнило на, на, на операторе. Очень душно. <с очень <с Но она все равно торчит. А, не знаешь, что сделали? Коробку. Нет, комикса нет. Да. <смех> они положили все что тут все что тут пришло сюда в коробку так ну ладно Майлоры, я говорил что я их заказал сколько их там 50 сколько стоит дорого сколько всего лишь 50 не 100 что подожди еще? а майлоры это штучка с это картонкой она либо ее просто чувак плохо сложил. Смотри, блин, просто посмотри. Она просто плохо как-то собрана. Ну её да. Надо... Её надо разобрать. Ну, я наверное сейчас этим не буду заниматься, но ее плохо собрали. Ну, да, видно, что немного плохо. Ну вот, нет, ее плохо собрали. А вторая. Вторая, кстати, тоже самое. Вот это минус, когда коробку уже за тебя собрали. Она пока ехала с Америки, она там растряслась уже тысячу раз. Это я недоволен. Надо было бы негативного этим чувакам отправить и сказать, зачем вы собираете коробки, я их сам соберу. ё что-то такая здоровая. Это мне подарок положили. Сто Там мои комиксы просто. Ну, это в а комплекте идет. Чехлы и спинки к ним. А, то есть это комплект? Да. Не, ну как бы они продаются по отдельности вообще. Так, надеюсь, размер-то такой, который я сказал, 725 М2, а тут 700 ФБ. А то, что потолще, это что? Это защита от... Uh, protect your collectibles from the effects of aging. Защитите ваши это спин... коллекционные... Это Под плиты. спинки что подкрыть? Это спинки. Это спинки. Это Full спинки. Back. Backing boards. Uh -huh. Backing boards. Protective sleeves. Так мало вот этих вот штучек. 50 долларов 9. Сейчас уже 70 Что долларов 9? Вот это, это стоит. Как 59 понять? долларов. А сейчас уже 75. 75 долларов стоит. Я вот уже купил, 75? 5. А первые, которые ко мне приехали, я покупал по 40. Просто вот после. Надо ну, было, видишь, сразу Это покупать. самое, да, надо было. Но они, они тяжелые. Они очень тяжелые из-за этого очень увеличиваются. Ну, они просто вот это вот очень тяжелое, вот mm -hmm. эта штука самая. Но это самые лучшие вообще на рынке в Америке, которые есть. То есть это. Ну, это да, вы... ты вроде говорила, ты на видео, которое Рано, заказывал да, в первый ну, раз. Это, короче, вторая коробка, она такая же. Или на стриме. Наверное, стрим был. Ну, разберешь и соберешь. Ничего страшного. Это просто огорчен. Не огорчен, огорчен. Тупые америкосы. Я просто надеюсь, ее можно собрать. Нормально. Ну, а которая первая к тебе приехала? Она же собрана была? Она тоже как бы есть нюансы. Я не могу сказать, что она идеальна. Хочется сказать, что вот у кого-то руки вот да и жопы. Вот это вот, вот это правда. Я теперь, я вот надо, надо теперь сидеть разбираться, как ее разобрать, как ее собрать. А тут, тут же как Ладно, бы... Ладно, открывай комиксы, давай. Ты же когда заламываешь, да? Ты же когда заламываешь. Она же все уже остается заломой. Ну, примерно да? такие заломы у тебя все равно и будут. Чего ты переживаешь? Это же коробка. Ты ее по-другому уже не сложишь никак. Хочется взять вот эту коробку, на голову надеть и спрятаться в нее И жить. Зато у нас уже вторая большая, огромная коробка. Да, Будем который, мне Которую я скоро переезжаю. Здесь продолжу так же себя вести. Можно мне Анастасия? Да нет. Даже крышку собрали, как уроды. Ну, слушайте, ну мы же на Ютубе, да? Пидорасы. Если смотрите это а на Твиче, привет этом. Ладно, тут, наверное, запикаем. Такая большая. Может, там что-то есть? Боб Грановский. <свят> Боб Грановский. Нет, просто так, типа, достойно. Это коробки так пахнут, такой. Как обычно, плохо. Правильно? Ну, нехорошо же. Давайте, короче, слушай, такое чувство опять вскрывали. Серьезно. Скрыли и заклеили еще раз. Что творится на этих таможнях Одному Богу известно. Короче, тут все у нас Ultimate Spider-Man. Все, по-моему. Если я не ошибаюсь, я может быть ошибаюсь. Давай но... я подъеду поближе. А что? А что поближе? А что поближе? Хоп-гобли. А так. Хоп-гобли. Да. Хоп-гобли. Тут самое главное для меня будет это качество комиксов. Одного продавца я точно помню, его зовут Up to Eleven. Up to Eleven. И это, наверное, его посылка. А другого Тора, и он там уверял, что у него, если он пишет, что это 9.8, то это 9.8. Вот я сейчас посмотрю, какое оно 9.8. Это должны быть ну, идеальные комиксы. Без каких-либо, в принципе, видимых нюансов. Я надеюсь, что так и будет. А ты как думаешь? Будет так? Или... Да, будет. Меня в очередной раз заскэмит. Да, будет. Да, будет. будет. Что еще пока вам рассказать? Комиксы дорожают. Услуги на оценку комиксов CGC тоже вроде как дорожают. Я Товары... кстати, говорил бы, когда дату видео. Да, сегодня 3 августа. Так на каждом видео. Надо говорить дату Хорошо, но ну, сегодня 3 августа 3 а, августа, еще? а какой? А вчера вышел трейлер э, Карнажа, Венома И комиксы вообще с Карнажем Сейчас очень дорого начинают все стоить Ну, понятно, его первые появления И Но скажи... пока еще не так много И расскажи, какой мы вчера фильм смотрели Человек-паук Высокое напряжение С кем? С Андрюхой Гарфилдом Сэндрю Гарфолдом. Какой оценка как пустая? Фильм. Я не знаю. 7? Или 6. Или, 6. Или 8. У меня как-то... Он нормально вот вроде прошел, да? Ну да. Он более, так сказать, приближенный, я бы сказал, в каких-то моментах к Ну хотя бы с историей вот этой. Потому что везде эта Мэри Джейн, она уже просто рыжая достала. Она же почти всегда есть. Да, ну, да, там да. сделали Гвен Стейси. Блондинка. тебе кто нравится? Блондинка или рыжая вообще? Блондинка. Ну смотри, какую рыжую. Зиндая играет. Кто? Она же не рыжая. А Зиндайя кто? Она не рыжая. Она рыжая. Гвент... Это типа она рыжая. Ну конечно Зиндайя мне нравится. Ладно, ну, поехали, я их открыл. Тут, по-моему, около пяти штучек. Я пытаюсь помнить. Это да? Да. Ну Моридин. да, вроде у него. Давайте я их просто по порядку, чтобы пока сортирую, чтобы мы, мы все так сказать по номерам смотрели Всё, сколько тут штук 5 ну давай. Ну поехали начну я сразу прежде чем показать Ман, я как... уже вижу ты положил я человека. Ах, фак. 26 выпуск я посмотрю ну да неплохо выглядит но надо всегда открыть и посмотреть 26 выпуск, я его уже прочитал. Называется Circles. Ну, это Хобб приду... Гоблин? Нет, это не Хобб Гоблин, это Зеленый Гоблин. Вот так он должен. Мне нравится такой Зеленый Гоблин, когда он реально монстр. А не то, как было, как в фильме. Ну, Или... Человек-паук опять муравей какой-то. От меня он почти всегда во всех будет муравеем. Там он... ну это тело красиво нарисовано. Ну, сам комикс, ребят, вы, можете не видите, ну, 9,6 точно у него есть. Реально неплохо. Все углы выглядят, спинка вроде как в порядочке. А -а -а. Не могу сказать, что есть какие-то нюансы. Как написали Marvel сбоку. Как и всегда. <свят> Окей, оценка обложки. 7. Ты сегодня беспристрастно, да? Следующий. Ой, блин, застой. <свят> Опять я увидела. Опять ты его увидела. Ну ладно, да, это, это ты тоже видела. Это 29 девятый выпуск. Теперь там вот выпуски сейчас будут. У меня же какие-то были уже, да, а каких-то еще нету. Тут, там, по-моему, вообще десятый будет. То есть пока в разнобой. Я mm -hmm. собираю всю, короче, коллекцию этих ультимативных чекапов. Двадцать девятый выпуск. Stolen Identity. Украденная личность. Украденная тоже украденная неплохо выглядит. Лич. Ну давайте я, предвар... вот я предварительно пока им. А вот этот, какой этот Зеленые 9, поля, 8, поля 9, да? Девять, девять и шесть, девять и Такое. Отныне он почти всегда там будет муравьем Ладно, тогда не буду на это Внимание обращать Не, почему? Если он не нравится Голова вообще нарисована как будто мяч какой-то отдельно ну, Хочет... Настя А вверху это что? Вызывать. Не, я вообще не художник Путинка ну, посмотри сам, как голова нарисована. Я посмотрел только что. Я просто показываю... Зачем ты надвигаешься? Я показываю ближе для тех, кому все таки может интересно какое-то увидеть состояние комикса. Но, сейчас честно, он смотрится такой блестящий, и ничего не видно. А, так вот так надо показать? Нет, я было. имею в виду, что он хорошо смотрится. Ну, хорошо, твоя оценка. Семь. Тут даже порванный, кстати, Майлор, надо заменить. Семь тоже. Mm -hmm. Я пока не могу ставить, об... ну это обложки Ну я бы, наверное, тоже 7-8 поставил так Ты Мне ставь свою оценку художник. Кто это за художник? Бэгли Ты уже запомнила? Mm -hmm. Мне нравится Бэгли Он до сих пор рисует Это 2002 год если что. И его стиль меняется, реально mm -hmm. видно. Он же еще рисовал В 80-х каких-то годах Человека-пука Чего себе Настоящий mm -hmm. фанат, наверное Ну давай теперь тот, который ты видела тогда уж Изи пизи. 116 выпуск, прикинь как далеко прыгнул Ну просто мне понравился по состоянию и по обложке угу. Но этот мне нравится Красиво угу. выглядит, может быть Свою да... оценку не говори, допустим что, допустим, что это, то есть я обложки говорю что это Нет, я комиксу говорю 9.8 Комикс. Да, похоже на 9.8 угу. Осталось открыть и посмотреть Кстати, они перестали писать название Вот так вот, как там название типа серии Перестали писать 116 выпуск Это Зеленый гоблин, да, гоблин опять? Да, Зеленый Гоблин опять да, зеленый гоблин. Так я что немножко другой художник, я сейчас проверю. Ну, человек Паук уже по-другому как-то прорисован. Да, это другая обложка. Это вот кто-то из вот этих Стюарт Иманен или Уэйд фон меня у него глаза большие. Это просто друго другой художник. Это другой художник. И уже по-другому нарисовано видно. И Хоб Гоблин другой. Зеленый гоблин. Представь назвать Хобб Гоб, Потому что Хобб Гоблин будет. Будет. Когда? -то. Ну, такая, не знаю, балл в пять я бы поставила это обложка. Балл в пять. Мне нравится цвет. Оранжевый. Выпрыгивает из окна. Как каша выглядит. А, это рисует Изанова. Вот тут есть Изанове. Mm -hmm. Изанове mm -hmm. и ЦП что-то. Ну, кто-то из них. Ну, мне она нравится. Я бы поставил ей девять или восемь обложки. А, для ну, меня мы... просто непонятно Я щедрый, все это знают Я ставлю обложком 8, в чате пишет 5 Я говорю 9, ты говоришь 4 ну, У меня почти все обложки 8 вот Как минимум, реально. если она просто нормальная Все номинации это 8, а там уже другое Окей, поехали дальше Окей 32 Окей. выпуск 32 выпуск Ну, вроде неплохо, 9-6, 9-4 точно есть 9-8, это вопрос 32 выпуск, Just a Guy а, вот это мне на 9 баллов За что? Просто за двух человек и пауков, да. муравьев? Да Это уже начинается сага клонов Да-да, да. мне нравятся такие руки накаченные И Дик Дик Безусловно, да. есть 9 баллов Но это вот Бекли были обычно всегда где-то оставляет, он что-то, ну, рисует, по крайней мере, сейчас, раньше, видимо, смотрите, не рисовал, действительно, 9 баллов. Еще раз покажи. Да, 9 баллов. Я бы этой обложки тоже, наверное, 9-10 поставил даже. И на меня очень влияет комикс, если он интересный, я обычно ставлю 10, если он как-то связан с тем, что, если на обложке как-то связано с тем, что происходит. А зачем глаза так, так вот делать? Это, типа, тебе так интересно? Да? Ладно, вот эту обложку я просто люблю, потому что тут начинается вот серия моя, моя из детства. Я ее прям помню, когда mm -hmm. я их собирал. Но мне она нравится. Тут начинается карнаш. И тут тоже есть Гленн Стейсин. Там есть только... карнаш. Да. Тут есть карнаш. Карнаж? карнаж это красный Веном? Да. <laughs> это красный симбиот. И тут тоже есть Гвен Стейси, и в ультимативной вселенной это такая девочка, типа, рокер, такая крутая. Она, короче, она вообще, как бы, ее отца тоже убили, спойлер, ее отца тоже убили в этой версии, и она живет с Питером Паркером как друг, просто uh -huh. как друг, но он встречается с Мэри Джейн. Uh -huh. Ну вот, если я не ошибаюсь, когда тут будет какая-то история, и Карнаш ее убьет, uh -huh. Карнаж ее убьет. Короче, это, так называется история, Carnage, Carnage, Part 4, четвертая часть Карнаша. так выглядит. Они очень такие нравятся заборке темные, такие стильные. Вообще вся эта линия с карнажем, она такая невеселая. А что это за рука? Не знаю, не помню. Mm -hmm. Надо прочитать. Это Но он горюет, на фоне там луна на заднем. Не знаю, Настя, просто вот такая обложка. Так написано. Вот, кстати, вот Бегли оставил тут свой автограф, вот так он обычно. Делает. Ну, 8. Почему восемь? Красный, красивый, темный, бордовый. Эта 8. линия, вообще, там она с, со смертью только связана. 8. Если до этого, до 60-го выпуска, там все так более-менее мирно, то тут уже начинается умирать 8. На 8. А мне нравится вот Человек-паук, очень красиво нарисован, обратите внимание. Uh -huh. Вот он не, не муравей, вот он накачанные красиво. ноги. Почему 8? Почему 8? Это ложка десять. Ну восемь, потому что мрачно. Мрачно. Как и наша жизнь, друзья. Сейчас тут музыку... По состоянию, вот, кстати, вот этот комикс чуть более... Даже никогда ей не поставишь эту музыку. <смех> да. Пум. не такая. Тут немножко как будто со спинкой. Спинка немножко зогнута Изогнута вообще. Ну, конечно, ты так швыряешь, но не только спинкой загнятся. <смех> Поехали, вторая коробка. Вот это комикс от чувака под никнеймом Up to Eleven. Он к своим комиксам пишет, что они типа 9,6 и Maybe Higher. Хотелось бы верить, что они maybe higher, чем 9.8. Ну, вот эти вот тебе обещали 9.8, ты согласен? Это что... чувак. Ты согласен, Один? что там все 9.8? Ну, я еще не настолько изучил, это хорошо, вот эту книгу. Я изучаю ее, но мне некогда, ребят. Я пытаюсь. Пока только там 16 страниц где-то я прочел. Тут должно быть много комиксов, и тут будет уже конец ультимативного человека пука, то есть то. 100... Ёбай, что, мне так, -то пристаешь, что -то смотришь на меня. Да блин, для меня это скорее минус. Понимаешь, это равно. Они так доезжают более менее нормальные. А что это там такое? Не знаю, чтоб мягко было. Это что такое? Prime Day Amazon. Может, какой-то промокод. Может да. ты выиграл тысячу долларов? Хотелось бы в это верить, но я думаю я выиграл пиздюлей. Да может промокод какой-то будет. Не, а при чем тут вообще Amazon? Я через eBay покупаю. Просто сотрудничают. Они не сотрудничают, это два конкурента. Тут ничего нет. Слушай, такое чувство, что кто-то просто что-то своровал отсюда и все. Она даже открыта. Ну да, кто-то забрал. Боб Грановский, Saturday Evening. Да, он тебе, наверное, что-то присылал. Он, что-то мне добавил, а просто оторвали. А ты можешь написать, спросить у него? Да, в принципе, могу. А фотки можно им отправлять? Или только текстовые ну, понимаешь, сообщения? Я же, допустим, он приложил подарок, да? Допустим. Но я же его тоже не задекларировал. Я ведь не знал, что он его приложил. Они взяли его просто и вынули. А не люблю это, отрастан? не люблю, не люблю этот звук. Какая штылья. Я не, не стер. а она бы издевалась дальше, поверьте. Короче, просто хочу показать прикольную штуку. Сейчас, потерпи. Она как выглядит, короче, как надувной матрас. Можно на пляж. Плавать. Uh -huh. Слушай, ну реально украли, поход. И при этом, посмотри, она ведь должна была лежать вот так, наверное. Да? Насколько наплевать Знаешь, не украли, Нас... а из того, что ты не задекларировал, они, вы... наверное, изъяли. Изъяли, да. Ну, это похоже И на себе. подарок, правда? Это похоже на то, что чувак что-то приложил. И тут написано, даже вес есть у этого 0.4 LBS. Угу. Да Нахера они мне прислали пустую, просто хератину. Могли бы уже не прислать, да. Да бы не знал. А вот это должно было лежать вот так хотя бы внутри. Ты прикинь, ну чувак, вот он, он постарался и запаковал вот так. Они привезли мне этот воздух и еще неправильно запаковали. Они просто положили коробку сверху. Им насрать. Вот этот, этой покупкой что-то я так огорчен. Комиксы пока не огорчают. Огорчают прям вот наклевательское отношение с этих стороны шопфансов. Я вообще расстроен. Так это же не их сторона а таможня. Там... нет а можно так не высворовать никогда и там нет. Ну, аккуратно все сложил молодец чувак Бо, просто... но я бы все-таки спрошу что он там приложил он я видела обложку блин так не люблю когда ты видишь обложки но ну, тут много ничего кожи. себе тут много я сказал но это от одного человека как прячет не люблю ребят, когда она видит, потому что я люблю, когда она оценивает и видит их впервые. Ну что? Слушайте, ну эти выглядят так симпатичненько вообще прям. Я жалею, что я этого чувака больше не купил. Куда уж больше. Куда? Коллекция, только еще ты увидишь, как она сейчас начнет расти. Куда ты потом эти коробки будешь ставить? Ладно, короче, я не знаю, давайте идти... Тут есть продолжение истории Карнажа. Я купил пару просто дать осмелья. О, вот это сочная обложка. Ой. Ладно, давайте начнем с вот этих трех. Давайте. Выбирай. Не знаю. По может... серединке. По серединке, хорошо. Вот так Блин. интересно выбирать. Итак. Двенадцатый выпуск. Двенадцатый выпуск реально охеренно выглядит. Но я его купил дорого за 9 баксов у этого чувака. Но он mm -hmm. все первые выпуски продают дорого. Называется Battle Royale. Он офигенно выглядит, я имею в виду в плане состояния. В плане обложки это не самая крутая обложка, но я показываю. Кстати, кто это? Первый вопрос Насти, ведь мы смотрели вчера фильм. I have no idea. Это Электро. Да, это Электро, местный. Тут он лысый и вот такой 8. Но тут он в комиксе он по-другому выглядит. Он лучше выглядит в комиксе. Тут как-то такая рисовка, Сочнее, бы фиолетовый и вообще бы 9 было бы. А, ну да, желтый и фиолетовый. Кстати, хорошая комбинация. Мне нравится состояние комикса. Надо, надо увидеть Ой. его внутри. Надо увидеть его внутри. Да? Потому что тут он выглядит вообще шикарно. Прям 9,8, реально. Хорошо, положу здесь. Выбирай. Мы ну, будем так теперь делать, так интересно. Левый. Вот это? У -у. Это правый называется. Это левый. У меня, да? У меня левый это. Хорошо. Блин, вот ты выбираешь все, которые я... Ну, ладно, тот на самом деле, мне... по обложке мне тот больше всего нравится. То есть четко выбираешь. Хорошо, ну тут вот вроде тоже неплохое состояние. Ты не оценишь этот выпуск, потому что тут муравей, прям муравей. Но 9,8 я, по-моему, поставил. Обложка вот такая. Meet the Enforcers. Руки, само 4 балла. За что? Просто он здоровый. Илсон Кто Фиск. он? Вилсон Фиск. Ну, не нравится. А Человек, бог, это 16 лет. Ужасно. Ну, просто нарисовали, ты посмотри, как нарисовано. Я и 10 поставил. Вот это. Я и 10. Часть. Поставил. Я и 10 поставил. Ладно, mm -hmm. может быть, 9. Мне понравилось белое. Где у него рот и нос должен быть. Посмотри, как это нарисовано. Как будто он свинья там. Из мультика, я имею в виду. И та та свинка. Да, Питер да, Питер да. Паркер? Да. Ладно, хорошо. Следующая обложка. Сколько? Как ты быстрый. А ты свою оценку 10, 10? 10 сказал? 10 или 10. Я ставишь? ставил в приложении, я уже не помню. Я а то оценки электро? Тоже надо смотреть в приложении. Могу зайти На данный момент ли? сколько ты ставишь? 9. Угу. Походу там 8, возможно. Ладно. Вот тут мне Бегли. Это, в принципе, вот так мне нравится, когда он рисует. Это 66-й выпуск. Even we don't believe this. Даже мы в это не поверили. Ну, ты узнаешь, кто тут на обложке. Ладно, даю оценить. Это Росимах. Да, правильно. По состоянию неплохой, мне нравится. 9-698, пока предварительно. Mm -hmm. Синий, сочный 8. цвет, красивый. Мне нравится, когда вот он так выделяет, как бы вот это вот, красивый, вот. Оранжевый синий. Росомаху, кстати, такое чувство рисовал другой художник, Вот, который мы здесь видели, очень уж похоже на него, вот, вот здесь, вот. очень похоже на, ну, он сильно выделяется. Видишь, он как-то он плавно выглядит, а вот он как-то нарисован. Я вот помню одного художника, это вот этот Иманен, длинное имя. По людям X я его помню. И вот такое чувство, это я прям он даже несла раз сама. Mm -hmm. Твоя обложка, оценка. 8. Я бы поставила 9, а то и 10. Обложка со смыслом, обложка красивая, мне нравится. Не надо так на меня смотреть. Пожалуйста. Давай мы теперь все так сделаем. Мне нравится, мне понравилось, как ты играешь. Выбирай. Все? Любой выбирай. Второй слева. Второй слева. Ну нет, лево не это. У меня где лево? Блин, что ты не самый типа который мне <с нравится больше всего. Ну зараза. Так, ладно. Это у нас, кстати, реально неплохое состояние. А реально я жалею, что я что. Ну ладно, тут есть косяки. Окей, надеюсь, шесть. Я уже увидела краем глаз. Что ты видела? Такой фон зеленоватый какой-то. Ну нет, не зеленоватый. Короче, ладно, это Карнаж. Часть 5. То было часть 4. Uh -huh. 64-й выпуск. Тут все. Ну, это Бэдли, мне нравится. Как быстро и как оперативно. Почему 9? Ну прикольно, мне нравится. Вот, стой. Я же сказал, что он рисует не один. Видишь, Изанова. Я сказал тебе Изаново, да? Ты только я сказал, вон да. Вот. Карнажа нарисовал вот этот Изанова, Человека-паука Бегли. Посмотри, как выделяется и Карнаж, и Росомаха. Вот они одинаковые. Это точно он вот рисует. Видишь, как они выделяются? Uh -huh. У них прям видны все части. А Человек-паук такой более, ну, как-то лайтово нарисован. Ну, короче, как-то так. Человека-паука Бегли рисовал? Да, Человека-паука Бегли точно тут нарисовал. А Карнажа Изанова нарисовал. Он uh -huh. Людей Икс рисует в основном. Uh -huh. В те времена ультимативные люди Икс рисовал обложки. Мне тоже нравится эта обложка и вообще эта история в целом. По-моему, достаточно интересная. Следующая. Давай твоя цифру оценка, называем. Твоя оценка. Девять, десять. Так цифру. ты, как-то как не говоришь ничего. Нет, ты меня раз. разверни, как ты так делал. Я тебя выберу, а не цифру. Вот там первый справа. Ах. Сложно судить состояние, реально, пока не откроешь, на самом деле, книгу. Короче, это ультимативный Человек-паук, mm -hmm. только линейка уже называется Ultimate Death of Spider-Man, прелюдия. То есть, ну, тут Человек-паук умрет, на спойлеры, да, прям, для тех, кто не читал. Ну, это обложка, не могу сказать, что я ее сразу фанат. Комикс вроде не в плохом состоянии. Посмотрим, что поставит Анастасия. 154-й выпуск. Это уже не Бегли, точно. Даже не буду думать пока, кто это... Просто показывал ножку. Женщина-кошка вроде как. Кто это по центру? Без понятия. Подержи, подержи вот так. Ты что, бубу приближаешь? Ну, девять можно поставить. За что? их там же нечего приближать. А хвост какой уродский, посмотри. За что тут 9? Посмотри, как будто хвост из жопы какой-то непонятный, как нарисовать. А, у нее хвост еще есть. Какой-то, да, вот именно какой-то хвост, у нее нету хвоста. Что ты там прибежаешь? Что ты смотришь? Короче, ну тут вот видишь, оставили свои автографы. Кто-то мини. Мэндвери. Прикольная обложка, она ярко смотрится. Она не ярко смотрится. Бендис она... она... рисует вообще какие-то но no Видишь, ну, что... Бегли походу, свалил. Девять. Девять. Пять. Просто назор. Но я не поставлю 5, когда я А зачем так кидаешь? Да. знаю mm. Тут Давай. есть одна обложка, которая мне прям Даже вот тут еще я бы сказал Я не смотрю, тут осталось еще 4 из 5, которые мне более-менее нравятся с... Давай вторую справа ну, Вроде как одна из тех, которые мне нравятся Так, но это не Бэгли? Это не Бэгли? Но обложка сочная. Тут это Оливер Моралес Лора. Походу, человек из -за человека человек обложку. Смерть Человека-Паука. Это был 154-й, 155-й выпуск. А, то есть это продолжение после того выпуска? Да, ну это как бы серия, типа Смерть Человека-Паука. Она называется. После нее появился Майлс Моралес. Это Зеленый Гоблин там? Зеленый Гоблин, видимо, Песочный Человек, Доктор Осьминог, Стервятник, Крейвен Охотник и Электр. Ну, видишь, тут электро уже так нарисован. Я же говорю, художники каждый по-своему рисуют. Если mm -hmm. кто-то... Ты еще не видела просто, как же его зовут. Ну, по-моему, ты... Пиццей пахнет. Да. Ну Человек-покус очень как-то блестящий. Он как будто блестит. Семь. это так. Десять. Это обложка. Прикольнее, кстати, молнии 9. или что? да вот вот. Гоблин прикольный. Нет, молнии. Электро, да. Семь. Ну вот. 8 тут можно поставить смело. Ставь 8. Не, я бы 9 ей поставил. 10, конечно, навряд ли. Мне кажется это бы 7? 9. Ты делаешь, когда нравится типа серия и комикс, его интересно читать, и обложки хочется поставить нормальную оценку. Но обложка это вид комикса. Не думаю говорить вот это, да, сейчас ты скажешь. 4 осталось, да? Да, 4 осталось. Давай первый слева. Нет, давай не его. Я хочу ее наконец оставить. Ладно. Давай, поси... тогда второй справа. Нет, давай не я тебе. Давай вот <свят> это. А он мне меньше. <свят> <свят> Ладно. Так, смерть Человека-паука, ультимативного прелюдия. Так, а сколько он будет умирать в каждом? Это 153-й. Был 154-й, 155-й, это 153-й. Так а как Ты он умирает и оживает? Он не умирает, это такая линейка называется. Он не за один выпуск а умирает. Это неинтересно что-то. Ну тут его как бы типа разрывают Опять. на час. Так, посмотрим. Опять ты бубы приближаешь. Ты даже не знаешь, кто это. Это Сильвер Сильверсейбл. Конечно видит. знаю, это Сильверсейбл. А на русском? Сильвер. Серебряный собр. <смех> а может быть, я не сказал какой Соболь, нафиг. 4 балла, 3 балла. Ну, мне нравится то, что она тут по-другому нарисована, и тут другие злодеи, и другие художники. Они же прям каждый выпуск, вообще четыре разных художника. И я бы тут 9 тоже поставил. Не знаю. И, кстати, реально состояние полностью. Ну, бывает, привыкаешь к одному художнику, например, да, к вот, Ну, бывает, что ты привык, И когда уже ты к привыкла. К ты ты, ты привыкла. Ты... Да, я привыкла. Привык... Ладно, давай, вот тут реально выбор. Ну, все. Кручу-верчу, там не смотрю, Ну, ладно, там давай не хочу, сам. Хочу, все, выбирай любой. Вот. Нет, выбирай любой. Все. А, тебе всем все нравится. Они всем мне нравятся. Всем мне нравится. Ну, давай первый справа. Вот этот? Да. Хорошо. Так, Карнаж. Карнаж. Часть 3. 10 баллов этой обложки, и комикс, кстати, выглядит 9,8. Бля, очень мне нравится эта обложка. Ну, прикольно. Это Бегли. Вот это Бегли его 10 я бы поставила. Это так, ну, это сочно обложка. тут Карнашин вот такой, он Карнаж, он по... почти, по-моему, в этом комиксе, он как бы и не появится. Он и будет вот такой слизью вот да, этой. прикольно. Он и будет вот этой слизью, то есть, я помню, точно он бьет Гвен. Он не материализуется как бы в Карнаже, не будет его носителя. А, ну смотри, опять-таки, это не один Бегли. Видишь, Бегли кровью, как бы, и плюс Изанова. Опять Изанова вот этот помогает. Изанова, видно, помогает ему. Изанова, видишь, вот очень такие четкие вот эти детали, прям, типа, вот как каждая мышца видна. Вот Изанова он так рисует. Типа, я вот так вот сделал и вот видно вот каждое мышцу. Это 10, это классная блажка. Кто, кто скажет, походу мы просто любим черный с тобой, да? Наверное. Yeah, Наверное, нравится черный. Ну ладно, давай. Ну, и тут все обложки я всем выбирай достал. же ты сам. Я в... выбираю любую. Я всем бы достал 10. Ну давай и первую слева. Ну ладно, ну ты оставляешь прям, типа, последний выпуск ты, под конец. Это, по-моему, последний выпуск. 156-й mm -hmm. смерть ну, человека. хорошо. Пирука. Короче, так, хорошо. Это Карнаж, вот, это 62, часть 3. А это 71 первый выпуск. После Карнажа там у Питера Паркера какая-то шиза в связи с смертью Гвен. И там, по-моему, во все вмешивается Доктор Стрэндж. Короче, эта серия называется Strange Part, ну, часть 2. И мне очень нравится эта обложка. Тут тоже видно, это Бегли и Изанова, потому что видны вот эти мышцы. Но мне нравится эта обложка. Тут классный калаш всех. Тут много всего, но тут как бы это все сны Человека-паука. Хотя обложка, что, блин, сколько задеев, как мы всех победить. Это, видимо, какой-то Серый Халк, Доктор Сминог, Веном, Ящер, Росомаха, Электро, Электро. Повторюсь, электро, да, ты не слышала. Зеленый гоблин. Ну, мне mm -hmm. очень нравится, и как они его разрывают. И на коричневом таком фоне, с белым, потому что это кошмары Ну, в этом и прикол-то, что злодеев-то нет. И электро, опять-таки. Ты любишь Электро и электро. Это из сървиговой Электра. Uh -huh. Ну, тут Настя задумалась, это точно не 10. Это точно не 10 от нее. 8, наверное. 8. Хоп гоблин. Восемь? 8. Я бы встал 10. очень мне нравится, как тут нарисовано. Хотя, можно придраться и вот к лицу, да, электрик. Такая она. И Халк вот этот, наверное, не сильно тебе серый нравится. Но это не Халк, по-моему. И Карнаж, кстати, есть тут сзади. Карнаж прикольно сделан. Ладно, последний. Если не ошибаюсь, ребят и девчата, это вроде как последний выпуск ультимативного Человека-паука. Потом начинается серия, называющаяся Ultimate Fallout. Это mm -hmm. вот Майлз Моралес. Ultimate Fallout. Майлс моралис. Это черно? в черном да. костюме? Да, он как бы в этой плане. Это же земля другая, это не 616, это земля 1610. Ультимативная типа, А земля. дальше уже какая будет? Нет, это просто земля. Вот Действие мультика Майлс Моралис происходит на земле 1610. Uh -huh. Ну, ладно, мультика на другой земле, но там ведь тоже умирает Человек-паук, помнишь? Он ведь тоже там умирает, оригинальный. Так и тут, но тут Питер Паркер тоже молодой парень. Ну, ладно, короче, неважно. Это, по-моему, реально последний выпуск, вот именно Ultimate Spider-Man. А потом, потому что начинается тоже Ultimate Spider-Man, но про Майлова. Mm -hmm. Последний выпуск. От меня просто 10 баллов, потому что это концовочка, сочный выпуск. И художник Бегли, он вернулся нарисовать, видимо, последний выпуск. Но ну, мне просто он нравится, я не знаю, отлично выглядит. Такой. Он обычный, он ничего такого выдающегося, да, можно 9 поставить. Можно 9, но хочется 10. Дать дань уважения художнику. 9. Ну, мне просто черная эта обложка больше всего понравилась. Ну, черная, конечно, вот реально. Вот давайте, я, как ну, Это прям классная обложка. Ну, вот. Даже хочется в CGC такой комикс, mm -hmm. чтобы он был. вот Потому что вот... Я так и сушу. вот Иногда мне, когда нравится обложка, мне хочется этот комикс CGC. Вот, если бы я увидела это, я бы сказала, да, я хочу, чтобы у меня было 9,8. Просто, просто про мне нравится. Он его можно вот достать и не вот так показать, а в красивый. Ну красивом футляре, что делать, в 9.8. Все. На сегодня это все. Только ультимативный Человек-паук, как ей говорил. Mm -hmm. Что еще сказать? Могу сказать, что будет в следующий раз примерно, да? Все мы всем насрать на это. В следующий раз у нас будет, если, если все это дойдет, 15 новых комиксов, новых. Я имею в виду 2021 года, которые прямо вот вышли буквально два месяца назад. Они собирались... А также, я думаю, не три, я думаю, не три, а два CGC, потому что три не влезут по цене. Три, два CGC комикса. <дых> ну, подскажу так, что это продолжение тех комиксов, которых у меня есть. Ну, если Анастасия знает, что у меня есть Веном, очевидно, она поймет, что это уже продолжение Венома, и я уже надумал собрать всех Веномов в CGC-шках, потому что crazy да это crazy а также будет еще ультимативный человек паук просто слушай а знаешь вот возможно короче мне надо все проанализировать потому что вот эти четыре комикса возможно не от того чувака который я сказал что он обещал что там 9 и 8 они как раз таки еще лежат и они будут в следующий раз их будет 5 штук а это было 5 штук от другого чувака а это от Up to Eleven, его я помню. Я не успел купить у него пару выпусков еще карнажа, потому что какой-то пиздюк как перекупил. Я просто долго сомневался. Но когда пропали парочка других выпусков, то есть у меня есть третья, да, четвертая и пятая часть карнажа. По-моему, есть еще шестая, первая и вторая. Вот. Там обложки, кстати, похуже. Вот это, конечно, поговорить. Ну ты контент делаешь для своих зрителей. Насколько? Стараешься. На сколько? На 40 минут. На 40 минут! Блин, коробки две разбирал и пару комиксов. Ха -ха! А, ну все, всем пока. Спасибо за съемку, Анастасии И увидимся. Буду сейчас коробки собирать.